Арина Ласка. Мастер судьбы. Родолог. Высший маг. Парапсихолог. Седьмое место среди лучших экстрасенсов мира 2012 года. Доброе, Римни. суток, мои дорогие, любимые. Ну что, горят гастры. Они... Сделан для того, чтобы распрощаться с нашими врагами, с тварями, и уже что-то как-то переполняет эту землю. Нечисть, поэтому пришло время. Вот э -э, мы о магии много говорим, да, Тимаскаль Райни. Как расправиться с врагами, проклятие мая. Интересная такая книга, да, проклятие на почке. Проклятие на легкие, Ну, будем как-то. Проклятие на разбитое сердце, на талую воду, на кофе, на статуэтку, на, на удачу. А, дабы не было а, никому повадно что-то творить для людей. Пришло время. Пришло время распрощаться с этой всякой хренью, тварями, и чтобы гореть в аду. Итак, у нас сегодня с вами... Четыре основных направления. Сейчас пока готовитесь. У нас четыре основ... основных направления. Это порча на деньги. Кто сделал порчу. У нас порча на здоровье. Основные жизни. Жизненные каналы. Порча на любовь. На все виды взаимоотношений, подключки, привязки, уходы от семьи, одиночества, все туда. И на социальный спектр, работа, внутренний стержень, самоопределение. И вот четыре колоды сегодня будут работать у нас ведьмы и таро ведьм. Сегодня мы зарядим 4 браслета, всех отправим к чертовой матери, взыщем свою ресурсную энергию, которая у нас была забрана. Можете загадывать все четыре позиции, можете оставить себе какую-то одну, но, как правило, начинаешь что-то цеплять, и сразу вылезает и любовь. И деньги, и закрытие дорог на успешность, на удачу. Ну и, конечно же, старает, страдает здоровье. Поэтому я предлагаю поработать со всеми вот этими четырьмя направлениями. Присоединяйтесь. Слабонервных сразу прошу удалиться. Не надо мне всякую хрень писать здесь. Не нравится, удаляйтесь с моего канала. И я работаю для тех, кому это нужно. Пришло время. Вы идите там разглагольствовать на другие каналы, занимайтесь своими делами. Не отвлекайте мастеров, пожалуйста. Итак, это браслеты, очень сильные, мощные, они заряжены на местах силы. Они сами по себе, это гематит, несут очень сильную, мощную энергию. Энергию, которая поможет вам восстанавливаться. И э, карты Таро. Это ведь морские карты. Они также идут в подарок. Каждая карта это сила, каждая карта это мощь, каждая карта это подключка. Угу. Так начнем. С чего начнем? С какой, с какой колоды? Не знаю, что разложила. Давайте самый первый. Что у нас здесь? Смотрите. Здесь у нас э, социальная среда. Социальная среда. Это... Вспоминайте, кто привносил в вашу жизнь. страдания, которые связаны с социумом, самоопределением, с работой, с удачей, успешностью, карьерой. Тогда, когда у вас уже закончились силы, тогда, когда вы уже не могли двигаться дальше, тогда, когда вы сильный, смелый, поворачивались и перед вами закрывались двери, вы разворачивались и уходили от бессилия, порой в слезах, порой с болью. Вспоминайте всех тех, кто закрывал вам дорогу к собственной реализации. Вспоминайте тех, кто говорил, что вы недостойны, что вы слабы, что вам никогда не достигнуть поставленных целей и задач. Вспоминайте от самого детства. Вспоминайте и раскачивайте эти воспоминания. Кто когда-либо сказал, что вы недостойны? Недостойны знаний, недостойны движения по карьерной лестнице, недостойны развития, недостойны обучения. Вы достойны. Вспоминайте, и мы вкладываем в эту карту именно тех, кто когда-либо сказал вам, что вы недостойны. Вспоминайте, вкладывайте. И пришло время разрушить эти ваши установки. И пришло время открыть, взять тот ресурс, тот потенциал, то, к чему вы шли очень многие годы, то, зачем вы пришли на эту Землю, на эту планету. И пусть твари сдохнут, и пусть они будут наказаны высшими силами. И тот изъятый потенциал, он придет и откроет для вас новые возможности. И пусть придет сила, и пусть придет состояние императора, целостность. Мудрость, знание. Пусть откроются пути и дороги для того, чтобы восстановилась гармония. Пусть ангелы придут на помощь. Пусть сила, мудрая сила, настоящий Женской наполненной энергией возобладает, подымется в каждой из вас. И вы будете настоящей королевой. И пусть на этом пути вам помогает сила, ведущая к вам, сила, ведущая вас к победе. И пусть для вас откроются самые лучшие варианты. И пусть это будет самая лучшая работа. И пусть это будет самый лучший коллектив. И пусть все люди будут относиться к вам с любовью, правдой, честностью, радостью. И вы вместе будете идти в бонисон со своими лучшими программами, в лучшую жизнь. И на этом пути, пусть присутствует энергия созидания, жизненная энергия, жизненной силы, вы достойны королевского трона. И у вас с этого момента все будет получаться. И все будет выстраиваться именно так. Есть. Итак, закладывайте сюда всех ваших врагов, недоброжелателей. И эти карты пойдут на сжигание. Тем самым возвратится необходимая энергия. Есть. Вторая позиция – это то, что касается любви. Ваше сердце уничтожено врагами. Вы разбиты. Улетучились ваши надежды, мечты. Враги уничтожили вашу любовь. Они подключили дьявола. Они подключили порчи и проклятия. Они подключили черную магию. И они разлучили вас. Вспоминайте, кто это сделал, и вкладывайте имена, мысли, думы. Все сюда. Все сюда. Именно они могли разлучить вас со своей любовью. Именно они, используя черную магию в разрушение, сотворили зло и будут наказаны. Именно они лишили вас чувств, лишили вас любви, любви и ощущения радости и счастья на полностью. Именно они, твари, вздохнуть им. Именно они лишили вас счастья семьи, радости общения со своей второй половинкой, со своими детками. Именно они, твари, пусть сдохнут. Именно они сделали вас сухой, бесчувственной жертвой обстоятельств. Пусть сдохнут, твари. Именно они. ломали вашу судьбу и жизнь. А с этого момента все идет вспять. И возвращается ваша сила, ваша любовь, наполненность, мудрость, цельность, семья. Вы возвращаетесь к себе. Пусть сдохнут твари. Вкладывайте сюда всех кто сейчас пришел к вам на ум. Сдохнуть тварям. Весь изъятый потенциал вернуть людям. Установить защиту. В прошлом, настоящем, будущем. Здесь и сейчас. И да будет так. Следующее. Это то, что касается непосредственно здоровья. Именно они, твари, закрыли вас и обложили со всех сторон иллюзиями, мучениями, слезами, болью. Именно они, твари, поставили вас на колени. Сдохните, твари. Именно они отправили вас в боль и страдания. Именно они своими кинжалами уничтожили и уничтожают вашу жизнь. Именно они, твари, привели вас к болезненному ложе где сил практически не осталось, но время пришло, пришло время все исправить, и мы взывая к силам сейчас возвращаем ту часть энергии, ту часть жизненной силы и того порядка по справедливости Божией. Вернуть все хорошее, все, что было забрано обратно. Нам чужого не надо. Но мы будем биться за свое. Вспоминайте этих тварей, вкладывайте в эти карты. И да прольется мир и свет в вашем доме. И да прольется сила, целительная сила которая исправит каждую клеточку вашего организма. И произойдет божественная трансформация. И произойдет божественное чудесное восстановление. И мы подключаем старшие арканы, и мы подключаем магию, и мы подключаем силу стихий и силу природы. И да будет так. И сдохните, твари. И то, что касается финансов. Кто сглазил? Кто пожелал беды? Кто наслал несчастье? Нищету? Кто заставил вас Сейчас быть повешенным кто привел вас к этому состоянию сдохните кто лишил вас красоты мира красоты и созидания, гармонии кто перевернул колесо вспять и установил свои палки в колеса. Сдохните, твари! Кто забрал обманным, нечестным путем ваши богатства, ваши деньги. Сдохните, твари! И с сегодняшнего момента вы властительница денег. И эта карта. И эти карты, магические карты ведьм, сделают все необходимое для того, чтобы все твари были наказаны. И придет богатство в ваш дом, богатство и счастье. И будет род освобожден от этих тварей и от этой нищеты. И это богатство, обещайте себе, обещайте силам, пойдет на развитие, пойдет на созидание, пойдет на радость, любовь, счастье, удовольствие для себя, для своих близких. И да будет так. И мир ждет от вас счастья, любви и мир ждет от вас помощи, в гармонии, помощи в заботе, о себе, о своей духовности которая, конечно же, непременно связаны с материальным. И допустим, да сдохнут твари, которые вас вели в такое состояние. Итак, все готово к сжиганию. Сейчас вспоминайте еще раз, эти карты будут вам разосланы в подарок. Так же, как и браслеты. Вспоминайте всех ваших врагов. Кто нанес вам беда и несчастье в работе, в карьере. Кто нанес вам беды и несчастье в любви. Кто нанес вам беды и несчастье, в здоровье. Кто нанес вам беды и несчастья в материальном благополучии. И да сдохнут твари здесь и сейчас. Мы проводим ритуал, который позволит нам вернуть ту необходимую часть энергии для того, чтобы восстановить справедливость. Садитесь поудобнее, ладошки открывайте вверх. Ножки ставьте параллельно полу, закрывайте глаза. Сейчас я буду читать древнее заклинание. Может появиться вершение, головокружение. Может заболеть что-то. Такое бывает. Не пугайтесь, это чистка. Это освобождение и трансформация тех негативных программ, которые вы долгое-долгое время, и, может быть, даже не только вы, но и ваши предки, насилие. Пришло время освободиться, освободиться от этих негативных программ. Арина, помоги. Силы работаем. Дохните, твари, эмбариум сорус у маждона стаитсяж, кибалу стоиро эмудросы косала, дисоно мону ки, дисперсу доштрому строму экошумаракате. И си, и буено, и жемащо троцо буно, и моно, зоро, сине, аве, и кида дустрасо томо соро, и педро, фено, и ки не и десте не Аки сону, аки мото, а мосто. и не тако, дес, а мой то фоста, мой то росто, дес. Здохнется твари, и да будет так. И что я бигато стору, бега то манат стору встала маздо, королеста, Эстей, Зой, Ром, ики кибору стор что растом баре, то что расте маре, Диосемор росто бой, Ки. Роле сто дзой, Форсе, Морте, Дисруду, Эки, Башто то, что ремало, Росто, Роме, Эки, Жебало, Стемос, Шой, Мудре. Монте. зи, Ди реста. Ди что я пара столаста мою? Шанги, шанги, шанги. И дайте мурту, что латте. Шон, ге, Шон, ге, Шон, ге. Маски можно открывать, если бы сейчас тут присутствовали, слышали этот запах зловонный, запах боли и страданий, запах смерти, запах слез. Запах зависти. Запах неизлечимых болезней. Сдохните, твари. Сдохните, заберите все с собой обратно. Нам чужого не надо. Свое отдаем. Свое забираем. Чужое отдаем. Забирайте, уносите с собой. вам тварям перевернуться 770 раз перевернуться от собственных мыслей злобных черных завистливых сдохнуть пришло время вам подыхать Пришло время нам жить. Долго мы терпели. Терпеть уже не будем. Не боимся вас, Троварий. Сдохните. Да будет так. духи силы работать Куда пришло туда ушло здесь вам не жить здесь вам не быть в прошлом, настоящем, возможном будущем, здесь и сейчас. И да будет так, и так будет, печать мастера. Мощно. Ну что, ребятушки, с новой жизнью у вас, с новыми дорогами. Идем дальше? В добрый час. С вами была я, Арина Михайловна Ласка. Подписывайтесь на мой канал, дорогие мои любимые. Я рядом, и силы рядом, и вместе мы непобедимы. И да будет так. Принимаю и благодарю. Идем дальше.